Доброе утро. Сегодня у нас последний целый день в отпуске. Завтра мы уже будем выезжать в район Краснодара. Саша сегодняшний день начал с заведения мотоцикла. Он сегодня будет кататься, в общем, отрываться, как последний раз. У нас проблемы с электричеством, потому что вчера был просто день очень дождливый и... Эти облака были настолько низко, что ну вот просто ноль зарядки, ноль, вообще ноль из нуля. То есть если ты находишься где-то э, внизу там у моря, э, даже если пасмурная погода, там все равно ампер 4-5 хотя бы приходит в, там, в самую жуть. Но ты когда поднимаешься выше, это просто нули конкретные. Обещают, что около трех должно выйти солнце, поэтому большая надежда, что... Хоть сколько-то мы зарядимся, чтобы нам протянуть ну, ночь сегодня, чтобы автономка сработала. Она сработает э, без проблем, если ее запустить пораньше, пока зарядка есть. Так, мы сейчас уезжаем на Витиной машине гулять э, в сам поселок Абрау-Дюрсо, а Саша поедет кататься на мотике. Короче, доехал я вниз, вот туда. Я думал, что можно проехать к морю, но там все закрыто. Сейчас, может, попробую другую дорогу найти какую-нибудь. Не знаю, может, как-то с другой стороны через горы попробовать объехать. Не знаю, посмотрим. Короче, немножко покатавшись, я нашел дорогу к морю, которая ведет. Это вот она. И самое интересное, что по ней видно, что она совсем не пешеходная, но внизу сидит дяденька, там находится какая-то гостиница, или надо посмотреть по карте, что там находится. Напротив сидит дяденька этой дороги, и там написано, что эта дорога пешеходная, но... Он любезно предложил мне за определенную плату, я уже не стал спрашивать сколько, прикрыть немножечко камеру, чтобы я туда заехал. Но я так понял, туда можно заехать как и на машине, так и на мотике, и можно гулять пешком. Отдыхаем? Отдыхаем. Больно съездить на чужой машине? Да. наша красотка остается. Тут одна, все бросили ее. Угу. Ну ничего, папа скоро вернется, на самом деле. И где-то машину нашу. да без нас чилить. Че, когда едем? Все, поехали. неудобно да, ездить? А я. Сзади нас уже подпирают местные гонщики. Мастер, гонка подумала, да? Нет, там такого как не это? надо. Мы вообще, когда в этот отпуск собирались, смотрели прогноз, всю неделю обещали дожди, то есть мы так грустно думаем, ну ладно, надеемся будет лучше. В итоге было лучше. По факту дождь, дождь был один день, это вчера. Были прямо пару дней супертеплых. Ну и вот сегодня день, слава богу, без дождя. Э -э уже посветлее, но все равно достаточно холодно. Я вот в двух кофтах. Севка тоже подмерзает. Без перчаток я его отправила. Руки в карманах. Но ничего, хорошо, что всегда есть теплые обстановки, можно прийти погреться. Ну давай, показывай мне и идем записывать да. поздравления. У да. Ян сегодня день рождения. Ну вот, смотри, вот где-то за... ходят машинист. Это дверь. Ян, поздравляет тебя с днем рождения. Желаю тебе много игрушек и послушных родителей. 재미 я neutра Так, смотри-ка, папа уже тут чилит. Okay. Не пустили меня к морю. Как не пустили? Сказали, денег заплати. классное место. Угу. хочется. У нас еще и газ кончился. Хорошо, что у нас вот есть такая запасная горелка, но я даже не знаю, насколько нам хватит этого баллона. Мы уже 100 миллионов лет не пользовались, мне кажется, лет 5 ей. Вот. И вода кончилась, короче, сейчас пойдем из озера набирать. Ну, такую техническую, естественно, там, для мытья посуды, потому что в этих краях какая-то проблема с водой. Ее нет ни на заправках, нет никаких родников, ключей по дороге. Короче, сложновато с ним. Мы вот как в кемпинге набрали, так у нас она и была. Начали операцию по заправке воды. Но тут мы вообще... Же... Просто набираем в озере <мех> Это точно, улиток тут просто немерено Миллион улиток А вот, вот еще улитка Еще улитка Ой, в общем, денек Погуляли мы по озеру Вернулись, короче, все уже там В гости сходили, поиграли Там дети собрались сейчас спать И вдруг услышали просто выстрелы Сначала такие одиночные, одиночные на, на штуки <свяк> штук три, а потом так. <свяк> <свяк> Но это не была автоматная <свяк> очередь. Это, это было как бы. Мне кажется, автоматная Один намного очередь. быстрее. Короче, стало страшно. В общем, мы свалили, тут поколесили по Абрау. Хотели стать на платную парковку, но там, конечно, ценник такой, э, дорого обойдется, и, в общем... А потом они как начали салют запускать. Да, и, короче, когда мы уже уехали, мы подумали, что, наверное, это свадьба, но, в общем, было стремно. Вот, поэтому мы поменяли свою локацию на какую-то там парковку подальше от того дома, ну, как, который, как нам кажется, там была эта стрельба, вот, и надеюсь, будем спать нормально. Так что всем спокойной ночи. Доброе утро! Все, мы сегодня уезжаем домой. Вчера, то, что я сказала, мы переехали, поменяли место. Вот так мы стоим. Сейчас покажу. Озеро прям тоже рядом. Наконец-то голубое небо, наконец-то нет ветра и дождя. Собственно, ну я не знаю, не береговое, конечно, все равно. Но красивое. Что, все, домой? Да. Ну что, на этом наш урок заканчивается? Нет, еще домой приедем. А еще домой приедем. Да, да, да, да, да, да, Что, три часа, сколько нам там? Два, 2.30, Восемь. господи, как же шикарно.